Смотрите, всем, друзья, привет. У нас сегодня выдавали пух-паёк в школе на двоих детей у меня, на Диму и на Давида. Девчонки у меня, как всегда. А Ободок где у нас? А Ободочек где у нас? Не знаю. Не знаешь? Ну ладно, сиди. Так, присядь, пожалуйста. Потом танцевать будешь. Давайте, я, меня не перебивайте. Короче, позвонили, написали мне, мамочка написала, сказала, бери сы, а мужа, а то, говорит, сухпайок очень большой. Она мне скинула фотографию, правда, очень большой, вы сами видите. У меня и у Димы даже пакет разорвался. Вот. Сейчас мы все покажем. Это дали нам за две недели. Так оно лучше, чем... Я смотрела у нас марийская у всех школы по-разному Смотри, ты че сверху одела одна шорты. Это, это Амина, а, вот. <позорище> И короче, а, сейчас покажу. А в городе давали вообще кошмар. Ну, ну хоть так, хоть с чем вообще ничего. Но у нас, конечно, это нечто. Это можно сказать. Наверное, в городе дают за, за месяц это будут давать, а у нас за две недели. Директ, директрису похвально можно похвалить, молодец она. А, то, что поддерживает многодетную семью, да и администрация постаралась, скорее всего. А, так как оттуда же ведь денежку-то Ну давайте много говорить не буду, я вам все покажу. И а мальчишки там сидят, они не хотят. А деньги театру... Так, девчонки, стол не занимаем. Динар Ани Так, Анинское это масло. Маша. Оно мне нравится. Это щек. Так, Я давай шок. мама будет говорить, хорошо? Mm -hmm. Яблочный сок. Рожки килограмм. Далее то, что мы кушаем. И это меня радует. А не, сухо, а не сладости, ничего вот такого. А, сайра. Вафельки. Это заметили на одного ребенка, дали. Гречка, килограмм. Рис для плова. Про, этот а, пропаренный, не могу сказать. Так, девчонки, не трогайте. Овсяная крупа, килограмм. Килограмм сахара. Не трогай не жену, а то порвешь, смотри, сгущенка и конфетки, конфетки у нас здесь, так, по 6 штучек, подожди, подожди, сейчас мама еще покажет другой, покажет. так, то же самое, рожки килограмм, стоять, ну подожди, сок яблочный, так, Масло подсолнечное, низкое, вафельки. Пропаренный. Рис. Не могу сказать. Так. Шесть конфеток. Перловка э, перлов, говорю. Овсяные хлопья. Мы кашу очень люблю на Mm -hmm. так что смотрите да. куча сахар Опять. и сайра консерва сгущенка еще mm -hmm. а, нет да я говорю как вы поняли сегодня у меня будут рожки с сайрой приготовлю на обед бегу будете кушать то что я варю и овсяные это кашу сварю тогда вам кашки и кашу это это, это... ну и все друзья смотрите вот такая куча это на две недели мне кажется это не на одного человека а на всю семью выдают и это отлично так что, друзья, то, что сварю рожки, я всянку сварю. Я вам на видео покажу. Все. Всем пока. Ну вот, я приготовила, Давид, тебе самую большую тарелку. Из всех меньше, я думала, аминка эту тарелку возьмет. Стул не надо, что? Сядь к ним. Приготовила овсяную кашу ребятишкам. Пожарила колбаску. И бабушка и говорит, давай консерву откроем, попробуем. И, вот. и открыла я консерву. Как видите, нормальная рыбка. Ты туда в кашу не ложи, она невкусна будет. Ты просто Хочу? по отдельности ложкой кушай. Давай я эту тарелку положу. Зачем? Зачем? Вот а -а -а. тарелка, она в тарелке лежит. Давай, садись. Принеси. не надо вон туда мост кашу кушай амина чай кашу не будете кушать ничего не будете больше кушать у меня понятно вилку дай вилку дай вилку хотела рожки приготовить но что-то рожки не хочу приготовила вот Овсянку, пускай кушают овсянку. Овсяная каша самая классная, и самая полезная, да. Сто ложек не надо брать тебя. У тебя вот в каше ложка. Давай. Что да. тебе надо? Вот я, сейчас сделаю какао вам. Им-то да. я сделаю. Я себе. Я еще Чай хочешь? У -у -у. Сейчас сделаю чай. Чай с лимоном. С Давай кушаем. Начинаем кушать, не надо сидеть. Слышишь? Я буду еще куришь кашу. Я люблю кашу мама? Давай, Амина, садись, вот вам чай с лимоном. Лимоном? Амина тоже, давай, садимся кушать. Давайте я колбасу туда зацепила. Не хочешь что? Так Амина не будет кашу кушать, да? Вилку возьми на вилке. Дима будет, я знаю. Ладно, все. Всем приятного аппетита и пока-пока. Аккуратненько и прощаемся с друзьями, с нашими зрителями, с нашими подписчиками. Всем пока, подписчики. Все. Пописики? Все, пока-пока. Ну-ка. Всем привет. Смотрите, у меня девчонки что и смываются. Аминка, скажи всем привет. Сюда повернись. Амина, Динара. Ну что Динара делает, она то и делает. Играли вот а, на самокате. И. Тихо, не кричи, а то Даринку разберешь. Та -та Повторюха. Ну давайте что-нибудь, девчонки, расскажите. Что-нибудь рассказывайте? Да. Да, а вы сейчас чем заняты вдвоем? Давай. Играете? Вот так э, у нас день провождения называется. У меня здесь ленты выставила, и я не знала, когда резинки сделала. Короче, абсолютно некогда мне делать эти резинки. Вот Времени совсем не хватает. Уже обед, а вроде ничего еще причем не сделала. Вот так они у меня с ума сходят. Садик, хотим? А? Амина в садик хочет у нас? Да? А что в садике делать будешь? Ну, так. Играть? Да. С кем? Мы... Я, я, дед... там, у нас Амина дед... а, какао попила, у нее усики выросли сразу после какао, да? да. На кого похожи-то? Дед... А дед... Закрытый? Да. А зачем закрыли? Да, там тети, дяди ходят, да. Да, будут Да, укольчик и будут ставить. Сюда, да, мама. Да, ты боишься? Да, ты не кричи, там Даринка спит. Да, давай еще что-нибудь рассказывать. Ты там не кричи или сюда иди, или что? Аминаиста. Дима принес картошку, стучит, что ли? Дима заносит картошку, дави готов. Коз кормить? Ждет, когда пойдете в клевушок. Ты один пойдешь? Ну ладно. Уроки делаем тогда дистанционно. Так, картошку принес. Я сейчас стих Стих надо учить, да. Чуть прогулял с собой чуть-чуть. Ему надо свежий воздух, Дима. Слышишь? прогуляться ему надо. Я ему не дам. Ты куда залезла, Амина? Она у нас компьютера 30 минут не поддержит. Подержи ты, ты че? Как нет? Он сейчас уроки будет делать по компьютеру. По компьютеру дистанционно сделать, потом стих будет учить. Мама не пати! Иди спускайся. Аминочка, на, на кроватку пойдем. Пойдем на кроватку. На кроватку пойдем? На кроватку? Пойдем на кроватку? Пойдем? Идем на кроватку. Угу. Сегодня я приготовила картошку толченую и подшарила печенку со сметаной, с луком. Ну и добавила соль, перец обязательно. Вот это у нас на целый день. Чтобы сто раз не готовить. Аминка, как всегда, полотенце на пол выкинула. Играет она все. Так, Амина, уберем полотенце. Да. Давай кушать будешь.